Добрый вечер, друзья. А, а, спасибо. Спасибо за этот аванс. А, у меня такая задача сегодня не очень простая. Дело в том, что вот сейчас на этом месте должен был стоять Валентин Нович Гафт и читать свое стихотворение по этой вот сегодняшней теме, но он в силу определенных причин сегодня не смог здесь оказаться и делегировал меня, чтобы это сделал я. Мне, поверьте, очень это не просто, потому что вы все прекрасно знаете, как читает Гафт, вот. но он мне доверил это, вот. и я это сделаю за него, это стихотворение, которое называется Черный квадрат, и э, по словам самого Валентиновича, он его... Это такой его крест на всю жизнь. Он его давным-давно начал писать и все время что-то меняет, что-то переписывает и так далее. И считает это таким вот бесконечным каким-то процессом для себя. Вот Это вот последняя редакция, которая вот у меня в руках. Итак, «Черный квадрат» Валентина Гафта. Начала не было и не было конца. Непостижимо это семя. Меняет на ходу гонца. Эйнштейном тронутое время. Конь времени неудержим, но гениальные маразмы еще заигрывают с ним, катаясь в саночках из плазмы. Но наберут ли высоту качели нобелевской славы? Жизнь оборвется на лету, и кто-то подведет черту ее бессмысленным забавам Как остывающая лава, застынет чернота в квадрате, мир погружая в вечный траур. Умрет душа, талант утратив, Очнувшись в темноте, в неволе, Крича от боли в стельку смята, Откроет дверь чернота Непостижимого квадрата. Исчезло время, там дыра, Как давит глубина сетчатку, Какая темная игра, Как ослепительная разгадка.